Виталя, расскажи, пожалуйста, свои ощущения после первой тренировки с Суворовском Сейчас ты в термальных банках. Да, сейчас мы в термальных источниках суворовских. Вот. Большое спасибо Михаилу э, за возможность попробовать растянуться на тренажере правила. Очень долго где-то в подсознании жила идея, что вот как-то можно так вот с телом поработать все мышцы связки растянуть ну, необычным массажем а чем-то таким вот и вот случайным образом познакомились с михаилом оказалось что он занимается владеет техникой обучает на работе направили вот сегодня наконец-таки мы попробовали был первый урок ощущения, ощущение необычные, нельзя сравнить ни с турником ни с тренажерным залом ни с походом в баню ну, просто что-то нереальное, да, и возникает как будто такая ломка, хочется еще раз потянуться на этом, на этом еще раз на нем повисеть. А, а вот эффект термальных источников, а, эти все ощущения, мне кажется, конкретно усиливает, да? То есть пока мы сюда ехали, ну, просто была легкая усталость, расслабленность. Вот здесь в термальных источников температура воды 42 градуса, все тело, все мышцы, я чувствую те мышцы, которые поработали. В общем, мышцы просят, еще работы, еще растяжки. В Кисловодске, я думаю, что на Кавминводах больше никто этим не занимается. А Михаил приехал из Красноярска, чтобы здесь с нуля начать, да, эту культуру, эту практику тренировок. Вот, рекомендую всем обращаться к нему. Михаил по чаю Ставьте лайки, подписывайтесь на него в инстаграме, вконтакте.